То ли рядом с шофером, то ли в тесном купе Я мотаюсь по жизни, по великой стране Позади километры оборванных струн Впереди миражи неопознанных лун Еду, еду, еду Поля Видел я вчера в твоих глазах Шар воздушный глобус в небесах Посиделки с друзьями Мимолетный роман Не выбрасывай, мама, мой чемодан Посижу я немного и снова пойду Видно, что-то ищу и никак не найду Еду, еду, еду, еду я Реки, степи, горы и поля Шар воздушный мне подскажет путь я к тебе приду когда-нибудь Наплевать на погоду, Коль исправен мотор, Обернуться а назад, Подписать приговор На твоих золотых Времени и стекло И я пелю сквозь ночь В лобовое стекло Еду, еду, еду Степи горы и поля, дай мне на дорогу сигарет, чтобы сочинить еще куплет, еду еду. Реки, степи, горы и поля. Звезды в небе мне подскажу. Я к тебе приду когда-нибудь. Всем спасибо. Спасибо за просмотр, спасибо, что смотрите. Поставьте там. Если вы досмотрели до конца, ну поставьте хоть что-то и подпишитесь, если не подписаны. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.